Приветствую всех. Job School, с вами Достон. и мы продолжаем изучать английский с вами. А на курсе Английский за 26 уроков. И в сегодняшнем эпизоде мы с вами научимся, как же выражать благодарность на английском языке. Кроме того, как говорить Thank you. Какие же еще есть а, способы выражать благодарность? И давайте же начнем наш урок. Как можно просто сказать, я желаю вам что-то? I, I wish you. I wish you. Wish you. Uh, давайте пожелаем что-то человеку, к примеру, пожелаем uh, успехов. Как будет успех? Успех. good luck. Uh, успех. успех. Как существительный? Uh, Нет. Success. Success. Ah, success. I wish you, к примеру, success. Success. Every, да? Yes. Success. Удачи, ah, well, good luck. I wish you every uh, success, mm -hmm. double L. C, uh, пожалуйста, Ахмад, uh, I wish you mm, здоровья, uh, I wish you good health. health, good health, да, можно, да, best of luck, good health, хорошо, uh, что еще можно пожелать, uh, счастья, uh, uh, I wish you happiness, happiness, да, happiness, я happiness. Happiness. желаю тебе you happiness. счастья, всего хорошего, да? всего счастливого, Ахмад. Я желаю тебе best of best everything, of <крех> да. то есть касается всего, да? Или я желаю тебе uh, любви, Мафтуна. I wish you love. Love. I wish you, love. I wish you, love. I wish you uh, love. Хорошо. <коррех> И мы также можем сказать от всей души, да? И для этого... With all hearts, all, heart. all my heart, можем сказать. Mm -hmm. И мы его можем поставить в начало. With all my heart, от всего сердца, да? Mm -hmm. Heart. Я желаю тебе, скажем, что еще можно пожелать heart. человеку? Да, чего-то mm -hmm. хорошего. Mm -hmm. Давайте скажем, когда человек куда-то отправляется, чтобы у него было все хорошо, мы можем сказать... Um, хорошего, скажем, путешествия, как это можно сказать, Ахмад. Um, yeah, no have, a good, uh, have a good trip. Have a good trip, да? <coughs> или же journey, да? Yeah. Have a good journey. Или просто можно. Have a good time. Хорошо проведите mm -hmm. время, have да? Have a good time. Have a good trip. Have a good trip. Um, trip да, чип это означает путешествие э, или да-да-да, то есть когда кто-то уезжает куда-либо, да? Mm -hmm. э, путь, счастливый пути, можем сказать, когда... Э, а просто удачи пожелать человеку. Good luck. Good I luck, да. Yeah? Best Good of luck, luck. Of luck mm -hmm. можно, mm -hmm. да? Mm -hmm. День рождения тоже Да, чаще всего мы, конечно, поздравляем, когда у человека день рождения, возможно, да? Или какие-то события произошли, да? Mm -hmm. yeah. Как мы можем пожелать э, день рождения? I wish, you, I wish you on your birthday. Что ты хочешь сказать? On your birthday, например, uh, good health, good Также good да, health. можно пожелать, mm -hmm. да? В твое день рождения я желаю тебе что-то. Uh, давайте скажем, в uh, твое день рождения, Кира, я желаю тебе удачу и всего хорошего, короче говоря. Uh, I, wish you, uh, in, uh, I wish you in, on your birthday good luck and all of the best. Best of. Uh, да -да -да. Best of. Everything. Everything. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, и да, когда у кого-то день рождения, мы можем, да, посказать, I wish you, в твое день рождения, on, uh, on, your, on, your, birthday? on your, birthday. your birthday, good, good luck, да, good, там, good, luck good health, good mm -hmm. health обязательно, да, и best of mm -hmm. everything. Также у нас бывают случаи, когда мы бываем в официальном стиле, обязательно его, возможно, нужно знать, когда по работе что-то, да. И здесь мы можем использовать такие выражения, как примите наши наилучшие пожелания да, или теплые сердечные пожелания. Это мы можем сказать как accept my там, warmest или best wishes, да? Какие-то пожелания, wish. Да? То есть выще может быть как глаголом, так и существительным. Please, пожалуйста. Uh, наши, да? Мои, наилучшие. Our. Best. Best, best. best of the. Best, best. The best uh, warmest, yes. да, uh -huh. или да. Best warmest, да? Uh, Теплые. Warmest. Или synchronized, это получается. Искренне. Uh -huh. uh, то есть примите наши пожелания какие-либо, да? Mm -hmm. Mm -hmm. И uh, когда вам слово, говорят эти слова, что мы можем просто ответить? Thank спасибо, спасибо. Да? Thank uh, ну, также можем сказать, чтобы это сбылось, да, в будущем можем сказать там uh, Ну, дай бог, если это случится, да. Uh, Please Gods, или Gods uh, So help me gods, да, можно mm -hmm. сказать, да. Uh, то есть. Желаем, чтобы сбылось. Please, God. Или также можем сказать, Ахмат, uh, давай скажем, было бы неплохо, если бы это сбылось. Uh, would not uh, be... Было бы неплохо. It would, would will, be, it be fine. It would be fine, да, можно сказать, да? It would be fine. Would be fine. Это было бы неплохо. Это было бы... Uh, Хорошо, it would be fine. Uh -huh. fine. Или uh, it won't be a bad idea. It would not be a bad idea. То есть, uh, ну, не. То есть. Uh, uh, да, Это можно сказать, бы что. Неплохая идея. Да. да, неплохая. Ну, не совсем идея, да, Было бы неплохо, да? То есть. Uh -huh. Uh -huh. Надеюсь, сегодняшний эпизод помог вам выучить некоторые слова, которые вы можете использовать в формальной и также неформальной речи на английском языке, выражать это в email, в письме где-то и так далее. А мы с вами увидимся уже на следующем уроке. See you in the next episode. Bye-bye!